С вами Сергей Бердачук. В этом видео я хочу рассмотреть, как можно сделать более качественные кликабельные картинки именно в YouTube, чтобы видео больше, лучше раскручивалось. Если обратить внимание, ряд видео, превью картинок содержат тексты. И если посмотреть внимательно, то они по статистике более кликабельные. У них достаточно много просмотров как правило это тексты и люди плюс яркие картинки как это сделать давайте рассмотрим на примере вот такую картинку будем делать то есть у нас вот примерно вот такого будет превью маленькая для картинки смывка лака для дерева заходим в видеоредактор находим в видеоряде какой нибудь красивый фрагмент который будет привлекать внимание и именно показывать в идеале это до и после должно быть либо же яркий какой-то фрагмент с вашего видео, который будет показывать что конкретно делает ваше средство. Если вы продаете какую-то химию например, то в данном случае вот продается химия для удаления лака. Ну вот видео сейчас я найду фрагмент вот вполне приличный фрагмент, который явно показывает, что лак снимается, наличие красного цвета, и будем в эту картинку добавлять текст. Так, я экспортирую в картинку. Заходим в обычный Microsoft PowerPoint. Создаем презентацию, причем презентацию можно создавать по шаблонам. Я использую вот этот широкий шаблон, потому что видео, оно широкоформатное в данном случае, чтобы у нас как раз попадало под картинку. Добавляем слайд, пустой, вот так вот. И сюда добавляем вашу картинку. То есть я беру вот картинку, что я сделал, вот она, уменьшаю размеры, ставлю предварительно 50 чтобы мне попасть конкретно наш шаблон. Выравниваем. Теперь накладываем сюда текст. Текст рекомендуется вот на сайте большепродаж.ру есть статья, какие цвета привлекают покупателей. Для видео, ну, мы рассматриваем Обычно используются белые, желтые, красные буквы на темном фоне. Точнее, белые на темном фоне, красные на светлом фоне, желтые на, опять же, на темном фоне. То есть надо смотреть контрастность и привлекательность. Вот это вот в обратную сторону получается. Желтые, красные, они самые больше всего воздействуют на людей. Но если тем, темный фон, то лучше для видео вот этих превьюшек все-таки делать белые. Я сделаю, мы сейчас поэкспериментируем, вставить, какой будем текст писать. Текст по видео обычно пишется опять же, заходим в Wordstat, у нас продается смывка для лака с дерева, смывка для лака, смотрим, вот есть у нас смывка для лака, смывка лака с дерева, так и называем, или же, да, лака с дерева. Смывка лака с дерева. Вот. Просто добавляем этот текст. Важно, чтобы он был достаточно крупный. Я разобью его на два фрагмента. Рекомендую для видео вот этих превьюшек выбирать шрифт именно Impact. Он позволяет создать такие узкие компактные шрифты. Даже скопируем. Сейчас мы создадим два блока одинаковых. Так, здесь это будет просто с дерева. Или для дерева, как я там посмотрел. Смывка лака с дерева значит так и назовем с дерева. а то здесь просто смывка лак. дальше компонуем так чтобы максимально вот нам маленькая превьюшка получается мы ее делаем примерно вот такого же размера как у нас на картинке чтобы было видно если вы вот сейчас посмотреть то есть чтобы у нас примерно была картинка и текст хорошо читался хорошо было его видно увеличу текст размер можно его перенести сделаю выравнивание по правому краю достаточно ярко можно здесь еще выделить поставить тень так почему то не очень хорошо видно можно попробовать поиграться со шрифтом Сейчас мы Вроде как оно читабельно, но почему-то здесь у нас на картинке не очень красиво видно. Сейчас поиграемся еще. Вот достаточно интересный вариант получился подсветки в принципе на желтом цвете на желтом фоне синие буквы достаточно неплохо смотрятся наверное так и оставлю и с дерева тоже мы сейчас выделим а здесь в общем-то зеленый зеленый красный хорошо контракт контраст делается поставим побольше шрифт можно снести, попробовать. По левому Не совсем красиво. Важно скомпоновать, чтобы ваш текст был достаточно хорошо читабельный и привлекал внимание. Картинка должна вот на маленьком разрешении хорошо читаться и привлекать внимание. И желательно, чтобы было понятно, о чем это видео. В идеале здесь должна быть фотография. Ну, не фотография, именно женщины или ребенка или вот какой-то яркий такой объект, как в данном случае. После этого это все выделяем правой кнопкой группировать и кнопка сохранить как рисунок. сохраняя ее прямо на рабочий стол, называю иконка. Все. Теперь я захожу в свой аккаунт YouTube, творческую студию. Нахожу это видео, которое я хочу подредактировать и добавить картинку, именно превью. Но здесь вот есть пункт «Персонализированный значок». То есть из тех видео, которые предложились по умолчанию, нашел YouTube, мы можем добавить свой значок размер до 2 мегабайт. Я прямо беру с рабочего стола ту картинку, что я добавил. Вот она будет у нас в превью. Теперь после сохранения отображаться именно таким макаром. Если сейчас плейлисты, может быть, уже будет видно. Смыв но Еще пока не видно, но она со временем появится и будет именно показываться превью с текстом. По-хорошему надо это делать сразу же при загрузке видео, чтобы ваш канал YouTube, ваши видео лучше раскручивались. С вами был Сергей Бердачук, сайт проекта Больше большепродаж.ру. Внедряйте эти техники и удачных вам продаж.